Бывают ли у вас такие моменты, когда вы реагируете, действуете таким образом, который ранее вам был не свойственен, который вам самим не нравится, не приводит к желаемому результату. Но вы снова и снова делаете то же самое. Раньше у меня тоже были такие ситуации неэффективных проявлений. Но в какой-то момент мне это порядком надоело. Ведь после таких ситуаций наступает период самобичевания. И тут возникли два резонных вопроса. Что со мной происходит? И как с этим можно справиться? Мы, люди, постоянно находимся в окружении других людей. И чтобы наше взаимодействие было мирным, мы автоматически, неосознанно подстраиваемся друг под друга. Отзеркаливаем, подражаем. Чтобы говорить с человеком на его языке, необходимо этот язык знать. Особенно с людьми, любимыми и дорогими. Когда мы длительное время общаемся с кем-то конкретно, семья, друзья, работа, мы неосознанно становимся в каких-то ситуациях такими же. Мы быстро учимся говорить, мыслить, реагировать, действовать, как члены нашей стаи. Человеком в этом процессе руководит страх быть отвергнутым. Повторюсь, этот процесс неосознаваем. По принципу выученной беспомощность. Таким образом, люди минимизируют затрату ресурсов и снижают уровень тревожности. Но эта выученная модель поведения не является вашей. Поэтому возникает внутренний дискомфорт и непонимание причин, что с этим делать. Самое важное. Осознайте, у кого вы это подцепили. Определите, какая ваша модель поведения вам не нравится. И задайтесь вопросом, а кто из ваших близких так себя ведет? Поймите, что на самом деле это не ваше. А как вы действительно хотите действовать в подобных ситуациях? 3-5 раз. Мысленно проиграйте в своем воображении саму ситуацию и ваше истинное поведение. Тем самым вы уже программируете новый сценарий. А дальше в реальности, когда произойдет похожая ситуация, вы не реагируете моментально, как устрица. Возьмите паузу 5 секунд. Мысленно скажите себе «Стоп! Не мое!» Задайте вопрос «А как я хочу сейчас отреагировать?» Что я хочу сделать сейчас? И действуйте, исходя из истинного намерения. И посмотрите, результат будет гораздо эффективнее. Жизнь на самом деле гораздо проще, чем вы о ней думаете. А если в какой-то ситуации не можете справиться самостоятельно, обращайтесь. Разберемся с вашей проблемой вместе. Жмите на ссылку в профиле, там есть все мои координаты. До встречи. А на сегодня пока-пока.